Итак, второй четвертьфинал, дорогие друзья Looking for work против Бесперспективняк на карте The Inferno Это первая карта сегодняшнего этого Best of 3 четверть финальчика. А что по следующим картам? По следующим картам это карта Mirage И Decider, если потребуется, карта Ancient Эншунд, как, кстати говоря, был и на предыдущем четвертьфинале Ну, сейчас у нас поножовщина Looking for Ork убегают куда-то на точку Б. Непонятно, почему они туда убежали Но резаться они будут именно там Вообще, ребята режут друг друга почему-то и, и им удается это сделать Им удается это сделать, повторюсь Режут друг друга, что вообще происходит? Что с чем? Что под чем? Чё почем и че под чем Непонятно Короче, бесперспективняк выбирают сторону Если разница в уровнях действительно Настоящая То я боюсь даже предполагать За какую сторону начнут бесперспективняк То есть там это вообще тогда будет неважно А, Они начинают за сильную, но это логично в целом, а за какую бы сторону еще начинать, но я боюсь, сейчас будет что-то интересное. А, приятного просмотра вам, дорогие друзья. Напоминаю, это первая карта и проигравшая команда вылетает, а победители завтра, не завтра, прошу прощения, победители сыграют во вторник а, против команды в а Сейчас же начинается выход на точку Б от команды Looking for Work, но ну, здесь Молотов а, придется, как говорится, немножко подождать. Как-то уже не побежишь в Молотов, его напроломан, Лакис, Энтрифраг фраг по Лимончу, ну вот дальше сейчас будем знакомиться с коллективами, а то непонятно кого как-то звать. Три в два остаются, успевает в сайт забежать к но, тем не менее, пока что удастся ли там удержаться игрокам атаки, вот эта загадка посерьезнее. Рикон забирает Ксанокса, и последним остается Зайв, которого убивает Рикон. Вот такие вот грустные, ужасные истории сейчас произошли на споте Б Без перспективняк забирают первый матчпоинт в этой встрече, и составы, собственно, вот они на ваших экранах. Unlucky, Nightfall Мадара, My Dreams, uh, Dead, мои мечты мертвы. Uh, и Рикон uh, или Рикон. В общем-то это состав команды Бесперспективняк. Ну и Лимонч, Заев, Атлантик, Дети Майнд и Ксанакс за команду. Looking for Ork и Вентрифраг за Мадарой Между прочим, Мадару моментально разменивают, что самое неприятное для команды Бесперспективняк, потому что терять девайсы сейчас ну, нежелательно, откровенно говоря, да, но, однако, э, раунд заканчивается весьма-весьма быстро и весьма-весьма скоро постижно для коллектива Looking for Ork. Э, много пропустил? Бигзот, э, конкретно в какой момент вы отлучились, чтобы знать, что вы пропустили, я точно не могу сказать э, конкретно что. Ну, э, вот как, как, какую карту последнюю вы смотрели? Давайте отсюда отталкиваться. А пока что у нас 2-0, собственно, экономика у обороны, разумеется, есть, экономика у атаки, разумеется, пока восстановилась, так сказать Опа, <с plante Instagram> вот это хаешка прилетела 13 хп у дёти майнда, у ксанокса 42 Беда, печаль, тоска. А, прокидывается точка Б пока что игроками Looking for Ork. Ну и пытаются, в общем-то, ребята под какую-то из этих позиций сыграть. Ой, торчащий калаш из-за стены, конечно же, невозможно было не заметить. Минус от Анлакиса. И я бы сказал, что он не такой уж и Анлакис, как выдает себя своим никнеймом. Потому что тут ему действительно повезло. Мадара. Ой, Мадара! ой я, я, я, я. закрывашка. Дабл! Дабл! Килл на банане, попадает под размен от Ксанокса, но, правда, попадает под него не Мадар, но это значение не имеет. Заев вместе с Ксаноксом остаются в паре разыгрывать э, сие события. Мадара забирает Ксанокса, Заев разменивает, и два в одного. О, здесь прилетает Молик, прилетает флешечка, ну, блин. Ну, очевидно же, что здесь уже никого не было, ну, ладно. Э, решил Заев перестраховаться. Но два минуса уже есть, только четыре могут помочь выиграть в этом раунде. Найтфул 17 хп остается, а у Заева, в свою очередь, 67. Анлакис. Нихрена себе! На дурачка решил пострелять в дым и сразу 8 хп оставил Заеву. Хаешка! Боже мой, что это вообще было? Бесперспективняк! Реально, по-моему, немножко бесперспективно играть, если вот так заканчиваются раунды. Жесть, просто жесть какая-то. 3-0. Так, после третьей карты. Нет, после третьей карты Бигзот вы вообще ничего не пропустили. Вот сейчас идет первая карта следующего матча. То есть, ну, после третьей карты ничего не было вообще. А музыкальная пауза была. Ребята, зрители слушали музыку, я отдыхал, ну, и, в общем-то, готовился к настройке, к следующему матчу, вот следующий матч, кстати, вы видите, да, забавненько, почему-то а сборочка команде Looking for Ork поставила такой же логотип, как и их соперникам, но на самом деле, имейте в виду, логотип этот у бесперспективника, Looking for Org вообще не должно было сейчас логотипа быть, но почему-то есть, не знаю почему. Возможно, сейчас после этого раунда я попробую это дело устранить, но ничего не гарантирую. Ну что ж, Unluckis, 13 хп, все остальные пока что сотые, ну и у команды Looking for Orc. Xanax, 74 хп, собственно, видимо, у них вместе перестрелочка-то и была, ну и попытка сыграть слоу-раунд. Uh, за slow plate, так скажем, свои э, достаточно очевидные позиции под выход на точку А. Найтфул, минус заев, следом за ним падает Атлантик и бомба уже не думает, что правильным решением выйти в ребра будет здесь. Бомба оттягивается под яму и ожидать можно в общем-то выхода э, на точку Б. Лимонч забирает My Dreams, э, My Dreams Dead. И выход на Б. Выход на Б на позицию всего навсего одного единственного Рикона, у которого есть хоть и АВП, но блин, это все-таки АВП. Это скорее в данной ситуации минус, что у него АВП, но однако не будем загадывать. Давайте все-таки посмотрим. На выстрелы промах. Выстрелы промах. Ну такая себе, честно сказать, стрельба-то получается. Мадара в это время успевает забрать Ксанакса. Дюти Майнт минус Мадара. Ну есть информация по снайперу, чего уже здесь греха оттаить. Анлаки минус Лимонч. И все-таки рекон. Все-таки рекон и все-таки минус. А бомбу, кстати, поставить игроки а атаки так и не успели. Пока 4-0. Пока без, шансов, а без пробудника. Ну и давайте я быстренько а, попробую поправить и устранить а, ошибочку, которая у нас здесь возникла. Извините, если частично раунд будет откомментирован ну, посредственно, так сказать. Да, такое возможно. А, потому что пока я все это дело буду устранять. Вот, все. Теперь все красиво, я убрал у них логотипчик. Все как и должно быть, собственно говоря. Ну а тем временем два игрока атаки остаются под спотом Б непосредственно. Сюда снова выбегает Мадара с МП9. Нет, прошу прощения. MyDreamsDead сюда выбегает с МП9. Ну, короче, раунд на банане для игроков так и заканчивается. И заканчивается он, ну, я уверен, не так, как рассчитывали... Игроки коллектива uh, Looking For Далее, дорогие друзья, 5-0 на табло Аргентина-Ямайка нынче у нас здесь наметилась Хотя на самом-то деле Россия-Россия Но э, это отсылочка к старой песне Рекон, энтрифраг. Ой, не успевает через мост пробежать к Санакс Ну, слишком как-то себя... Вольно чувствуют игроки коллектива без перспективняк Это неудивительно на самом деле Опять же, я уже много раз говорил Здесь получилось так, что команда одна Намного сильнее, чем другая команда Ну вот так сетка распределилась Вот такой рандом, дамы и господа Это, конечно, печально для Looking for Work Возможно, если бы они попали на команду, которая более-менее равна им по скиллу, у них Были бы шансы проходить дальше Но против команды без перспективняк, Мне кажется, что здесь... Воистину бесперспективняк, потому что уже из прострелов и хаешками через текстуры уже как только команду Looking for Ork не убивали. Ну и плюс здесь, конечно, не надо забывать, что сильная сторона э, ушла на сторону сильной команды, поэтому развал здесь должен быть, как бы ужасно, опять же, это не звучало, но факт остается фактом, это 6-0. И экономика у атаки с каждым раундом становится только хуже и хуже, потому что они погибают. Да, делают минусы, и даже в этом раунде э, Dirty Майнд делает минус по анлаке. Это энтри-фраг. Вроде бы все хорошо, но прессинг точки А под одну единственную флешку, которая толком даже не ослепила Мадару. Ну, Мадара... Просто два минуса. Просто три минуса от Мадары. четвертый минус от Мадары. Отдайте человеку, эйс, пусть это закончится красиво и роскошно. Ну, нет, все, Эйс сам себя изжил Заев. Включается вход противостояния, остается один против двоих. Nightfall и My Dreams Dead будут противостоять Заеву. Ну, конечно, большим плюсом для игроков обороны является лоу хп игрока атаки. И это, наверное, самая важная позиция вот вообще здесь, которая сейчас имеется. <coughs> В плане важная позиция это то, что соперник на лоу хп. Соперник будет стараться играть осторожно, а осторожный выход — это то, что нужно игрокам без перспективняк. 7-0. Это, так сказать, матч смерти для Looking for Ork. Но мне нравится. Я поддерживаю. Поддерживаю. Откр... Открыто и откровенно поддерживаю действия... Э Ладно, все, короче, блин, я что-то мысль потерял. Ха-ха-ха, <laughs> лол. Лол, такое бывает, извините. А, Мадара. Ой, Найтфул. Дабл килл, еще и один, даже там сгорает. Ну, ребята из ямы даже не успевают выйти. Вот в чем вся сложность. Все, бы, может и было бы еще куда ни шло, но если бы ребята хотя бы выходили, что-то делали. Заев... Единственный минус от команды Looking for Org И единственный последний минус Короче, это ГГ, к сожалению, и очевидно Скорее всего, что это ГГ а, Но справедливости ради, давайте я еще вам отмечу Чей пик мы с вами сейчас смотрим а, Данный матч идет на карте Инферно Потому что так захотела команда Looking for Org Да, мы смотрим пик команды, которая проигрывает свой пик 8-0 а впереди нас ждет Мираж. Мираж выбрали бесперспективняк. Ну, там будет, наверное, все еще жестче. Я уж даже не знаю. Мадара, минус Ксанакс, разменный минус от что ну, Правильно, в принципе. Мадара не то, чтобы пытался убежать, он как бы героически продолжал держать захваченную позицию. За что, естественно, жизнью поплатился. Ну, не все шкату масленицы. Однако, минус от Анлакиса и вновь численный перевес на стороне команды. Без минус от Рикона, Заев погибает. Я-то думаю, где, кстати, я видел Рикона, где... Почему мне его никнейм так знаком? А сейчас увидел и все стало на свои места. Это же игрок команды Nice4U. Ну, замечательный хэдшот под занавес от Анлакиса, счет 9-0. Хотелось бы увидеть ровного сопротивления, ровного гейма. Но, увы, многоуважаемый Бигзот, это, судя по всему, не про данный матч. Здесь, ну, очевидно, опять же, одна команда. Но вот представьте, что, <coughs> допустим, в часовом эквиваленте, например, команда Бесперспективняк, каждый ее игрок провел в Counter-Strike по 2000 часов. Наиграл именно, да? И обладает каким-то хорошим скиллом. А у команды Looking for Ork, каждая... Каждый игрок является новичком в Counter-Strike, да То есть, насколько бы мы не хотели Но люди, которые прям... Вы посмотрите, что там происходит Looking for Work, уже тоже понимают, что, в общем, перспектив у них не так уж и много Поэтому у них там два АВП и два скаута Вот, то есть, бай такой, который, ну, явно уж ничего не спасет в этом матче а, Ну, Мадара забирает Dirty Mind а На банане у нас там продолжает лютовать с ножом Вообще уже, смотри, прыгает Оксанокс а, не успевает спасти мадар <связывая> <связывая> <связывая> Вообще выстрел просто на дурака И попадание в бегущего соперника Комбо Это комбо, дорогие друзья Как вот Я не знаю, как сказать да? Насколько удачно э сошлись обстоятельства Соперник бежит, ты стреляешь просто на удачу И все равно попадаешь чтобы вы понимали и сразу не думали, что я против команды Looking for Ork или что-то еще, нет. Напротив, я уже сказал, ребята большие молодцы. Они, невзирая на то, что у них такой серьезный соперник, ну, продолжают нормально играть. Ну, то есть, да, они там играют со скаутами, там, неважно как. А, Влад Сачивку. Привет, Саша, про чек и личку после игры. Влад, хорошо, обязательно почитаю. А, Тебе... Господи, я аж отвлекся и потерялся. Пять в три, дорогие друзья. Я... Понимаю. Понимаю. Зайв последний. Ну, тут, в общем-то, из перспектив только сейвить ВП и других перспектив вероятнее всего здесь нету. Но в скопе МБА пишет My dreams Dead. Господи, здесь уже ребята из БезПерспективника уже <с? <с?> не в игре, а в чате сидят. Ну, да. Nightfall, кстати, вот сейчас убил uh, MyDreams, и, собственно, видимо, именно поэтому... Именно поэтому My Dreams пришел в час Dead на два фронта играет Но это нормально Нормально такое явление Да, ну, как я уже говорил, да, Recon, например, тоже на, на два фронта играет Да, это же игрок команды nice for You И одновременно игрок команды Бесперспективняк Тут даже далеко уходить не надо Прям логотип прям на аватарке даже не запариваемся, что называется. Ну, Заев, кстати, кстати, подшумок успевает зайти на точку Б, выбросив э, АВП заблаговременно и взяв эмочку. Взяв эмочку, он ставит бомбу на споте Б. А где Беллсайбер? Сайбер завтра будут играть. Анлакис, э, минус Заев и вот так вот, дорогие друзья, все-таки не успел поставить бомбу игрок атаки. Жесть, как она есть, не иначе один с ноль. Ну я не знаю, есть вообще какая-то какая-то необходимость здесь что-то добавлять вот в картину происходящего. Все-таки это слишком жестко. О, господи Рекон, что ты делаешь? А, я просто а, в, а, вспоминаю, вспоминаю, дорогие друзья, когда я играл в Counter-Strike и попадал а, ну, на всяких разных турнирах, еще в Counter-Strike 1.6, в CSGO, неважно. А, не, Bell Cyber уже наигрались на прошлом турнире от Sirius, завтра наши джуниоры. А, ну да, да, Bell Cyber junior играет завтра. Ну все верно, да. Ну, то есть, ну они играют завтра, сам факт. По-моему, в 20.00 по московскому времени или в 5. Не помню точно. В какой-то из этих дней. Эм, дорогие мои друзья. 4 в 3. Впервые. Впервые. Перевес на стороне команды Looking for Ork. По живым игрокам. Попал куда-то, не знаю, никуда не попал. Пытался, но не попал. У Лимона еще 7 хп осталось. У тети Майнда 48, а Атлантик 78. Жестко. Откомментишь нам плей-офф Есея? Ну, да, в принципе, не вопрос Но если я, конечно, свободен в этот день Могу в случае чего комментировать по демкам Делая вид, что это онлайн-игра Ну, то есть я скачиваю демку, да И воспроизвожу ее И для зрителей матч проходит конкретно в этом В этот момент времени так что, если вдруг не получится сделать в прямом эфире именно в лайве, то я могу всегда сделать матч по демке. Рикон минус Атлантик. И 3 в 2. Перевес поддержали, как говорится, игроки Looking for Org. И все. <laughs> Трехот... Трехочковая подлимоноча. Ну Dirty Mind на банане сейчас сидит. И сейвит АВП. Пора, пора, пам. Пау! Всё, засейвлена снайперская винтовочка, ну, можно ее, конечно, сейвить здесь до бесконечности, счет от этого красивее не станет, а у нас на табло уже 12-0, и это действительно уже повод для боязни, так скажем, для коллектива Looking for Work. хотя я уверен, там ребята уже приняли исход события и вообще не парятся. View View.net против Бесперспективы. Без перспективника играют завтра Они не играют не завтра, они играют э, в, в, в, в, в, в, в, в... Завтра понедельник, они играют во вторник Завтра мы смотрим еще игры Четверть финала My dream's Dead смотрит стрим <laughs> Пофигу на игру, говорит <laughs> Ну, кстати, пофигу на игру А как вы видите, теперь 5 в 3 а, Попробуйте Кнайф, люблю тебя с 1.6 еще Красава, ох, ничего себе вот это вообще прям сейчас жестко, жестко классно сказано. От души. Благодарочка. Приятно, что люди уже в CS-GO перешли, но все еще меня помнят. Рикон минус Лимона, чий постепенно численный перевес может сейчас уходить а, не в том направлении, в котором хотелось бы команде Looking for Work. Ну вот Рикон еще и забирает Заева. Да? Но 3 в 2. Тем не менее, Рикон может промахнуться, а может и не промахнуться. Последним остается Атлантик. И у него 47 хп. У него есть скаут. И он вообще Атлантик, собственно говоря. Ого, жесткий Атлантик. Ну хорошо, переиграл Рикона. А вот сумеет ли переиграть Найтфула? Найтфул, кстати говоря, на всех парах. Уже не на всех парах. На автопилоте, если можно так сказать. А выбегает на, ба... на банан, хотел сказать, прошу прощения. На двадцаточку. А соперник на песках. А такая вот история случается, что не туда смотрит uh, Nightfall. Ну и в результате Looking for Ork, поздравляю, дамы и господа, выигрывают первый матч-поинт в этой встрече при счете 12-1. Жутковато по-прежнему, но уже не ноль. Знаете, уже можно сказать, мы серьезных типов uh, почти хлопнули, проиграли 16 1 я уверен, ты бы да, забрал пару раундов Без перспективника Мираж отыграйте только без фигни Да, ну... Это жестко, конечно, вообще Это победа, не в сухую Да, абсолютно верно Ну, сейчас аваперы Команды Без В общем, вырубают своих соперников по одному На подходе к банану Здесь у нас Найтфул подсаженный Ну, вообще, типа, наверное, это как бы все. Я думал, он сделает больше, чем один минус. Но, однако же, на точку Б, как вы видите, никто и не пошел. Заходить-то передумали. Мадара уже со спины заходит минус 2. 13-1. Быстро. Э -э Круто. Маленькая победа для больших людей. Ну, в общем-то, да. Так и есть. Так и есть. Когда-то мне в свою бытность довелось сыграть с профессионалами. Единожды. Нас бабахнули 16-0. Наверное, я не совру, если скажу минут за 10. После этого я прекрасно понимаю, что такое играть с командой, которая прям на голову выше чем ты играет. Ну, Но так бывает. С такими нужно иногда играть, и нужно иногда у них чему-то учиться. <laughs> Но, смотри, попал еще перед смертью в Лимоныча. Камон, вообще, что происходит? Вообще какая-то жесть. Зайв и Dirty Майт остаются вдвоем. Ну, сейчас затащит что, вполне, почему нет. Dirty Mind, вот, пожалуйста, минус рекон. Ну, троих еще как-то надо забирать. Эти трое, кстати, все вместе находятся на миду. И они, судя по всему, <laughs> бегут за командой Looking Fork. Это уже, знаете, не Counter-Strike, это уже. Ну, какая-то дичь. Дичь, не в обиду ни, ни одной из команд. Но Looking Fork for еще умудрились даже поставить бомбу. И Бесперспективняк. Единственный, по сути, наверное, последний ретейк здесь попытаются сейчас сделать. Что, в общем-то, труда не составило. 14-1 итоговый счет первой половины, дамы и господа. Бесперспективняк. Бесперспективно выигрывают ее. Посмотрите на винстрик. Это просто бомба. Просто 12 раундов к ряду. Жестко. Жестко, черт возьми, но факт остается фактом. Теперь команда переходит в атаку. В атаке хочется верить, что Looking for Ork смогут. Я, конечно, не думаю. Но посмотрим. Ну, а почему нет? Все-таки теперь Looking for Orks, они в сильной стороне. То есть у них есть теперь какие-то перспективки. Как минимум позиционный перевес -то у них есть. Его главное просто не терять. Да и все. Поджим с банана. Вот это всегда, кстати, продуктивная стратегия на раунд. Поджать банан вообще никогда ошибкой не бывает. 14-1 Атлантик. Э, минус дети Майнд. Ответочки прилетели. Ответочки, конечно, сейчас допускать было бы нежелательно. Своп девайсов Глок на глок поменялся сейчас Мадара. Ну, в результате шел на мыло. Проиграл из-за этого. Еще один минус от Заева. И последним остается Найтфул, дорогие друзья. Вот так вот. Оп! Пистолеточка-то ты, смотри, какая. Неожиданно переворот игры у нас произошел. И на табло теперь 14-2. Looking for Org получают экономический буст, экономическое превосходство над своим соперником. А коллектив бесперспективняк. Забавненько, но... Очень забавненько, но... А, забирают 14-й. 14-й раунд, который они забрали еще в предыдущей половине. Камон, блин, э -э -э, команда, которая вообще, мне кажется, могла выиграть 16-0. То ли расслабились, то ли что, я не понимаю, но у, у них сейчас форс-бай. <laughs> и Мадара вместе с MyDream с Дедом просто выходит на ковры. И там больше никого из игроков обороны не остается. Там тишина и сверчки стрекочут. Или как они там правильно это. Что они делают, короче? Скаут у дёрти-майнта, ну тут, кстати, со скаутом можно неплохо делов понатворить Но дым, дым чуть-чуть мешает Бомба поставлена, теперь это уже не просто раунд, теперь это от uh, looking for org uh, Визуалочка такая сейчас достаточно неплохая произошла с двадцаткой uh, Атлантик, оп! О, Атлантик! Просто отворот, поворот домой, Уволены. все без перспективняк, больше не команда отныне, все уничтожены. Ретейк! На ваших экранах, дорогие друзья, Looking for Org забирают третий раунд. Респект еще, Жесть какая-то творится, конечно. My Dreams, Dead Inside. Господи, это звучит это как, как песня, да? Мне просто сразу представилась э, песня. Это как я? My Dreams is the Fly, да, по-моему? Как-то так э, пелась в ней. И, и тут <laughs> просто мои мечты умерли внутри. А Четыре... Простите, уже три очень быстро умирают игроки команды Looking for Work, Однако Заев, смотри, подкараулил Мадару. Хитрый, хитрый. Но почему нет до сих пор еще прохода на бета? Вот это мне непонятно. Чего сейчас боятся ребята из команды Бесперспективняк? Ждут, когда все остальные игроки атаки просто погибнут? Да, по всей видимости. Ну, Ксанакс еще один минус сделал. Почему до сих пор еще не было выхода на бета? Чего? Э Элементарно же. Пару флешек дали, зашли. Тут один игрок. Втроем, конечно, одного забрать будет несложно. Ну, даже пусть и с потерями в целом. Просто а чё тянуть время-то? Вот, слышите сверчки? Вот такие же сверчки только что были в предыдущем раунде. И вот он, проход на Б. И вот он вроде бы как бы открыт. Но... По-моему, слишком затянуто. Ну, 30 секунд до конца раунда. Ну, разменялись вот, да. Почему Бомб Керри вместо постановки бомбы убежал куда-то что-то где-то чекать. Ну, попытка поставить, сейчас Заев просто завалит. Смотри, двоих. Че, скриньте, двоих завалит. Одного вот есть. Сейчас смотри, второго. Ну, скриньте. Ну. Ну, ну Заев. Ну, это ж твой минус должен был бы быть. Мари, они как-то думают одинаково. С Майдримсом. Вот и все, Майдримс. Ты inside, и правда. Все, Заев отправляет на лопатки двух соперников. Я же вам говорил, скринте, я правду говорю. И действительно, я правду говорю. Ну, потому что это Заев. Заев зол. Обратите внимание на его статистику. Он фраг-лидер своей команды. Он настрелял уже 21 на 15. Собственно, изи. Изи для Заева. Не совсем изи для всех остальных, но для Заева изи. Атака вновь с калашками, с минимумом раскида, кстати. Ну, он действительно достаточно скудный. Три флешки, два дыма и молотов на всю команду. Вот уже молотов, кстати, улетел. И одна флешка улетела. Нет, вот теперь улетела. Все, замечательно. По раскидке у команды Бесперспективняк осталась одна слеповая граната, световая. Ну, залетит она куда-нибудь и окей. В таком... В таком же русле можно было просто не закупаться гранатами вообще. Чего вот толк-то от этих раскидок, которые были сделаны? Ну, интересный, конечно, подход. Без Понимают прекрасно, что они выиграют матч в любой момент. Но я обычно в таких ситуациях всегда вопросом задаюсь. Типа просто, а зачем затягивать-то? Ну, будет победа, да и победите. Чё, типа, сидеть-то? Отдавать раунды ребятам, которые, ну, не выиграли бы эти раунды, если бы играли бы сами, да? Ну, вот Заев. Вот Заев может. Может выигрывать и далеко... Не каждый игрок из Бесперспективняк может перестрелять за его Ну вот сейчас перестрелял его Майдримс Далее в сайде есть еще один игрок Его забирает рекон, ну попытка поставить бомбу Атлантик, значит, у нас тем временем остается на ретейке Он, кстати, в соло против двоих а, Немножечко неприятно Одному против двоих Поэтому, в общем-то, гибель Гибель игрока обороны. 15-4. Я просто не знаю, честно сказать. Матч-то и так достаточно очевиден. Просто тяжело комментировать матч, в котором заранее интриги нет. То есть, не... когда ты комментируешь матч и понимаешь, что в нем игр... может выиграть любой игрок, любая команда, то вот тут как бы ты уже заранее понимаешь, что без перспективняк выиграют, вопрос просто с каким счетом. Ну, пока на табло 15-4. Команды продолжают игру И экономика, естественно, есть что у одних, что у других Хотя, положа руку на сердце, у Looking for work, Не такая уж и идеальная экономика Потому что там и МП-9, и, и Дигл есть И только одна МК у Заева Но одного Заева в перспективе в раунде может хватить Но не в этот раз Но один минус, во всяком случае, он сделал Хотя бы без фрага не погиб, и это уже здорово 3 в 3. Сейчас будет установлена бомба на точке А и уже, кстати, в ребрах сейчас находятся два игрока обороны, которые готовятся выбивать, и, возможно, один еще с ковров придет. Ну, в целом, можно спокойно сидеть, как говорится, караулить зелень, оттуда уже никто явно ничего не будет делать, и минус от Лимоныча. А минус от трикона в ответ хотели? А минус два трикона от в ответ хотели? Ну, МП-9, вот тут, я считаю, выиграет. Вот именно поэтому МП-9 и выиграет. Потому что, елки-палки, с нее можно сжать и бежать. Именно таким нехитрым путем Ксанокс выкуривает своего соперника сайда и забирает победу в этом раунде для своего коллектива. 15-5 еще поборется немножко Looking for Орк, Ну вот здесь, как бы, расслабленность, не расслабленность, неважно, да. Сам факт, что раунды Looking for Орк забирают. И это уже как бы достойно. И это правильно. То есть, так и должно быть. Они забирают свои раунды, которые должны забирать. Но сейчас снайперская винтовка появляется у Найтфула. Один Галил и три калаша против снайперской винтовки, кстати, у Дети Майда трех эмок и одного МП-9. Вминают просто в стену сейчас Лимоныча. Не повезло немножко Лимоночу. Саня брони устал несколько часов, уже комментируешь. А, Бека чуть-чуть устал. Да, вот 3 часа 55 минут уже идет эфир, но. Комментировал, бывало и по 8 часов И по 12, поэтому Привыкший, так сказать, это же моя работа <coughs> Мадара Минус Атлантик, Заев Разменный минус по My Dreams И еще один разменный минус Но на этот раз уже по Заеву Ксанакс последний И, конечно, вот тут я уже, наверное Скажу очевидное, но мне кажется, что Ксанаксу не вытащить и да, черт возьми, к саноксу не вытащить, дорогие друзья. Это 16.5 и 1.0 по картам.